Здравствуйте, дорогие подписчики! Продолжаем представлять для вас лучшее климатическое оборудование со всего мира. И сегодня на видеообзоре у нас фанкайл от фирмы Daikin Alterma HPC. Для начала стоит разобраться, что такое Фан-коил фан или внутренний блок для теплового насоса – это по сути теплообменник. В который подается тепло- или холодоноситель, в нашем случае вода, и с помощью встроенного вентилятора с ЕС двигателем осуществляется движение воздуха, который либо нагревается, либо охлаждается. Принцип работы фан схож с работой радиатора, только процесс конвекции происходит быстрее благодаря встроенному вентилятору, который ускоряет цикл нагрева. фан обеспечивает такую же температуру, как и обычный радиатор, при этом используя более низкую температуру воды, что способствует прямой экономии энергии для пользователей. Фан-коилы Daikin Alterma HPC используется в системе с тепловым насосом, позволяя не только нагревать, но и охлаждать воздух. Автоматизированная работа устройства предусматривает регулировку потока воздуха, снижая скорость вращения вентилятора при достижении необходимой температуры. Подбирая типоразмер фанкола, нужно в первую очередь учитывать его шумовые характеристики, а уже после ориентироваться на мощность устройства. Таким образом, вы обеспечите тихую работу при максимальной эффективности. Данная модель фанкола предназначена для напольного и настенного размещения. Благодаря своему стильному минимализации, дизайну она легко впишется в любой интерьер помещения. Данные фан выпускаются в белом цвете с матовым напылением корпуса. Их глубина составляет всего 135 мм, а значит устройство легко впишется в нишу или под подоконник. Производитель также предлагает несколько вариантов контроллеров в современном дизайне, как настенных, так и встроенных. Daikin Альтерма HPC – высокоэффективный и надежный фан для системы отопления и охлаждения. А компания Daikin уже не первый год держит лидерство на мировом климатическом рынке, поэтому в качестве оборудования можете не сомневаться. Остались вопросы? обращайтесь к нам в комментарии. А мы тем временем продолжаем снимать больше видео для вас, поэтому не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. До встречи на канале!